Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня видео будет разбор моих сделок, за вчерашний день покажу сколько удалось заработать, Также расскажу максимально подробно как я нахожу ту или иную ситуацию для торговли. Первым делом я открываю график биткоина, смотрю общую тенденцию и стараюсь понять куда он направлен в целом, то есть куда мне торговать, long либо в Дальше я могу пробежаться по монетам, выставить какие-то интересные уровни, которые меня могут интересовать, то есть отметить уровни поддержки и сопротивления и где-то если я нахожу хорошую ситуацию, я могу Просто взять, отметить уровнем и после просто там оставить колокольчик. И в нужное время, в нужный момент я просто подойду к монитору и постараюсь уже отработать данную ситуацию. После того, как я все эти монетки отметил, я уже перехожу в скринеры и смотрю там, где есть у нас крупные заявки. Ссылки я на скринеры оставлю в описании. Здесь в скринерах все в основном все просто. Здесь обозначается монета, сколько долларов у нас на уровне, то есть насколько сильная крупная плотность и здесь указано время. Дальше у нас указана цена, на которой стоит эта самая плотность сколько монет на уровне и сколько нам до уровня, чтобы мы могли максимально быстро, так скажем, зайти в ту самую сделку. Это, естественно, один из клинеров. Больше всего я пользуюсь Skype Life, но опять же, он стал платным, поэтому он будет не для всех, особенно не для новичков, потому что многие новички заходят, мало того, что будут терять деньги на трейдинге, так еще будут отдавать деньги на софт. Но, во всяком случае, пользуюсь я Skype Life, это больше всего по времени, он очень удобный, здесь все очень прям круто. И если у вас нет денег, вы можете пользоваться тренд Core, и также недавно мы еще нашли. У нас в чате появился вот такой вот скринер Это Scalper Eye Также неплохой скринер, указано расстояние до плотности Монета, сразу можно посмотреть тот же самый график И как эта монета вообще смотрится То есть сразу можно глянуть на уровне Можно посмотреть на какой цене это все открыто И очень удобно здесь сделано то, что круглые отметки Сразу подсвечиваются у нас вот таким вот желтым Это говорит о том, что вероятнее всего Вот эта вот плотность, которая здесь находится Она на самом деле настоящая И здесь можете все почитать, как это работает Ничего сложного нет тоже очень удобно но как по мне Skype life просто самый-самый удобный также в последнее время начал тупить дневник от сискальп поэтому я решил еще параллельно пользоваться трейдеры make money очень удобный сайт после немного расскажу как им пользоваться теперь давайте уже перейдем собственно к разбору моих сделок за вчерашний день первую свою сделку я открывал по инструменту icp здесь в стакане спота видим крупную плотность на отметке 28 долларов 18 центов на 48 тысяч монет это на самом деле крупная плотность потому Потому что если бы ее вот прямо сейчас вкинуть по рынку, можно было бы вот этот вот стакан, вот спокойно, я не знаю, на 1%, возможно, даже больше просто обвалить в моменте. Если посмотреть здесь на технический анализ, здесь и был уровень сопротивления изначально, в это время биток у нас начал вкатывать, поэтому я мог предположить, что на этот уровень сопротивления у нас опять же будет пробит. И возможно, это просто был ложный такой закол, после чего мы развернемся и пойдем прямо к нижнему уровню поддержки. Цена навсегда нас ходит, как я говорил, от уровня поддержки, до уровня сопротивления И в этом диапазоне она может двигаться очень долго Пока вот конкретно какой-то из уровней не пробьет Во всяком случае здесь я вижу то, что мы ложно пробили данную зону Я вижу то, что у нас есть здесь крупная плотность Я вижу то, что биток в это время у нас идет на понижение То есть несколько факторов говорит о том То, что вероятнее всего цена по инструменту ICB пойдет дальше на понижение Здесь собственно все так происходит Когда сразу цена импульсивно улетает на понижение Я переношу стоп лосс уже в безубыток Чтобы в этой ситуации не перейти Сиживать. Собственно, можно было вытягивать вот прям по тейку до нижних уровней, но мне почему-то казалось, что, что цена так низко прям не упадет, и я просто вот так вот на глаза, грубо говоря, накинул то, что будет логично, если цена там вот от этого движения упадет на 50%. То есть примерно вот в этом месте. упадет, пойдет ли сюда уже было непонятно, но во всяком случае тейки я и до этого места раскинул. Также сразу хочу сказать, то, что все свои сделки я публикую открыто в телеграм-канале, это не сигналы, это просто мои торговые идеи в режиме реального времени. Если вам подходят такие сделки, вы вы можете перейти, посмотреть и, и также в некоторые моменты отторговать. Но это ни в коем случае не какой-то сигнал, это не призыв повторять мои действия, это просто мои сделки в режиме реального времени. Вот, дальше по этой ситуации все идет замечательно. В этой сделке я просидел буквально полчаса, дальше цена пошла на понижение. Часть моей позиции зафиксировалась уже по некоторым лимиткам, ну и остатки по той позиции также были замечательно закрыты по тем самым лимиткам. Итого в этой сделке было заработано чистыми плюс 95 долларов. Если посмотреть в трейдера открыли мы эту ситуацию в данном месте и закрыли уже снизу вот так вот лестнинка я бы сказал максимально грамотно сделали в этой ситуации можно было конечно вот прям до самого нижнего уровня постоять но я лично не верил то что так сильно низко мы можем опустить поэтому в данной ситуации я считаю то что вышли мы довольно таки неплохо и заработано было плюс 96 долларов эта сделка была найдена только благодаря скринеру и когда я подтвердил ее по техническому анализу я решил открывать свою позицию поэтому Открыл скринер, посмотрел, есть ли там плотность и сравнил, подходит ли она тебе технически, ну и дальше ты ее уже можешь торговать. Следующая сделка была открыта по инструменту HMT, Похожая ситуация, но не такая. Смотрите, здесь у нас появляется активность стаканей спота и стаканей фьючерсов. Это четко видно даже по фьючерсам. Вот у нас также разъедают плотность, которая у нас стояла на круглой отметке в 41 доллар. И здесь я принял решение уже заходить в пробой этого уровня. В некоторых ситуациях я торгую от плотностей, но в некоторых ситуациях, торгую уже в пробой уровне. Если у нас плотность стоит, так скажем, не на уровне, то естественно я буду смотреть на активность. Если она стоит не на уровне, то вероятнее всего буду торговать от плотности. Но если плотность стоит на неком уровне, если я вижу то, что инструмент у нас в целом хорошо растет, также я вижу то, что возможно мы уже к этому уровню подходили не один раз, то да, я могу рассматривать пробой данного уровня. Плюс я смотрел на ленту сделок, там была повышенная такая активность. Да, конечно, в моменте, когда я вот зашел, сейчас видно то, что есть какой-то такой небольшой что ли, как его назвать, то, что нету какого-то движения. Да, было движение, я думал, будет какой-то импульс на стоп-лоссах, но его на самом деле не было. Его сейчас идет какой-то такой затык, нету самого движения, но буквально уже спустя там одну минутку движение на самом деле пошло. Пошло довольно-таки импульсивное, потому что у нас начали подкидывать вот прям по спреду в стакане спота э, крупную плотность на 2000 монет. Это я не скажу то, что большой объем, а во всяком случае этот объем у нас вот подталкивал так хорошенько цену. В этой сделки я был буквально 3-4 минуты. Хотел зафиксироваться вот на этой вот линии, которую для себя прочертил, но во всяком случае решил чего-то потянуть данную сделку. Можно было заработать больше, но опять же остатки позиции были закрыты по стоп-лоссу. Если посмотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация была отработана довольно-таки неплохо, потому что дальше движение как такового даже толком не было, потому что началась коррекция. Поэтому я бы сказал, это хорошие 30 баксов, можно было взять на 15, там 20 долларов больше, но во всяком случае это хорошие чистый плюс. Следующая последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту NU. Здесь, я думаю, даже ничего объяснять не нужно. Есть очень крупная плотность на отметке 0.76 на полтора миллиона монет. Это больше одного миллиона долларов. По техническому анализу здесь видим то, что график падает, то есть краткосрочный нисходящий тренд. В целом у нас динамика была восходящая, но здесь уже тренд у нас, я так понимаю, ломается. Также я вижу то, что время от времени вкидывают крупные объемы, которые у нас идут по рынку. И, собственно, здесь можно было то, что этот объем также у нас кинут по рынку. Эта ситуация была немного опасная, потому что этот объем то убирали, то подставляли. Во всяком случае, я пока не мог понять, что с ним хотят сделать. Больше у меня, конечно, была вероятность, что его хотят вкинуть по рынку. Если бы его вкинули по рынку, это, ребята, примерно сразу движение на полтора процента по данной монете. Захожу в шорт по этой ситуации. Также, ребята, снова же хочу напомнить, то, что у нас есть бесплатное обучение трейдингу. Каждый человек может перейти, ознакомиться. Здесь написано вот все прям и про дневники и про скринеры если вам не хватает скринеров можете перейти ознакомиться здесь есть все вот прям самого-самого для -самого приходят новички спрашивать чего начинать вот пожалуйста урок один. вот что вообще такой трейдинг полностью каждый может разобраться по данной ситуации я уже сделочку открыл можно было выходить намного намного раньше вот смотрите когда у нас убирают эту плотность уже ребята можно было выходить вот уже можно видите плотность убирает я стою еще в этой позиции но почему ее убрали по ее убрали чтобы в ки просто по рынку. То есть, понимаете, если сейчас ее кидают по рынку, это сразу буквально там движение пол процента, возможно 0.8 потому что плотность на самом деле огромная вот ее вкидывают по рынку и вы видите сразу какое движение идет по стакану если бы полностью этот объем исполнился можно было еще сходить намного ниже я вот сразу выставил себе тейк профит по которому буду фиксироваться эту сделку я хотел закрывать 1 к 4 то есть тут у меня 1 а здесь 1, 2, нет 1 к 3 получается 1 к 3,5 примерно я хотел словить движение вот до этих нижних уровней но после когда я увидел что у нас идет такое вот хорошее Вниз движение, я почему-то решил Выждать еще большее такое движение На понижение, думал еще этот объем У нас вкинут по рынку, но этот объем По рынку не вкидывали, его постепенно Вот разбирали, было 700 400, вот видите, очень э, слабо И тихенько разбирают, и по итогу Все-таки этот объем разбирают, и закрыта Была позиция по стоп 100+, хотя, как я Говорил, можно было забрать свой тейк профит Закрыть сделку 1 к 3, но мне почему-то Здесь немного одолела мною жадность И мне хотелось выжить на намного намного больше, но во всяком случае это также получился плюс, хоть и небольшой если смотреть по дневнику трейдера то был заработано всего лишь 6 долларов если бы я не переносил я говорю, можно было бы заработать два раза больше но здесь я опять же заходил не таким большим объемом, как захожу обычно, потому что я не особо был уверен в этой ситуации, как в этих моментах, но во всяком случае эта сделка также получилась хорошей Итого за этот день я заработал за 2 января 132 доллара, в эти дни я не торговал, в другие дни, вот вам полностью моя статистика, прямо сейчас обновляю страницу и получается то, что это первый торговый день в 2022 году и получается он 32 доллара 132 доллара принес, очень хороший такой результат, планирую увеличивать свои рабочие объемы в этом году и планирую уже выйти совершенно на новый уровень, поэтому посмотрим, что из этого всего получится, вот ребята такая вот получилась у меня торговля, если видео вам понравилось, обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте пальцы вверх, других пальцев, к сожалению у нас нет, всем ребята, большое спасибо Спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.